Летом я обожаю читать книги на свежем воздухе, мечтать и витать в облаках, воображать, что буду гулять по всем городам, о которых читала. Очень люблю узнавать про архитектуру в разных странах мира. Обычно я выбираю несколько книг, расстилаю свое покрывало с AliExpress и наслаждаюсь природой и чтением. Книги я выбираю бумажные с иллюстрациями и фотографиями, они меня вдохновляют. Такой пикник одно удовольствие.